здравствуйте дорогие друзья я светлана филатова а, да. Прежде чем начать, хочу вас поблагодарить за вашу активность. Но вы знаете, у меня к вам небольшая, ну не, не сказать претензия прям, но такая небольшое желание с моей стороны. А вы знаете, просмотров вот сейчас, да, на предыдущий ролик у меня 11 тысяч, но лайков даже тысячи не набралось. Но как бы знаете, вот кто смотрит мои ролики, пожалуйста, для того, чтобы я понимала, насколько эта тема вообще востребована вы вдохновляете меня своими лайками своими комментариями своей активностью и я соответственно делаю новые разборы я вывожу всех на чистую воду это меня очень здорово вдохновляет для начала хотелось бы так вот и по базовой линии поведения пройтись и разобраться что же меня насторожило ну меня насторожили многие моменты ну реакция реакция егора Крида на вопросы. Казалось бы, простые вопросы. Откуда такая реакция? Давайте посмотрим на эту реакцию. Смотрите, вот это прокашлялся. То есть тема довольно болезненная, а тема его напрягает. А он волновался, когда Дудь задавал ему вопрос. А видели, как он приподнял челюсть, челюстью повел. Соответственно, ну эта тема ему неприятно неприятно И это, ладно, Бог с ним. Наверное, может быть вполне что неприятно, а потому что неизвестно, откуда взялась как он утверждает да посмотрите на его руки очень интересный жест который хотелось вам показать смотрите вот он рассказывает и кулачком кулачком а, правый кулак в левую ладонь а, это скрываемая агрессия то есть ему это очень не нравится вот получается что сразу несколько таких вот сигналов тела говорят о том что ему это очень не нравится а, возможно эта тема просто его достала да а, ну представьте ну как он утверждает эта тема возникла не из ниоткуда да и в ее раз, транж, раз это розетта Раскричали на всех углах, да, э -м -м растиражировали. И получается, может быть, она принесла ему много неудобств. Вот так тоже можно объяснить это. Но давайте слушать дальше. Слушай, я тебе сейчас так скажу сразу. В общем, про меня в последнее время очень много выходит негативных. Так, сейчас звук погромче просят сделать. А, сейчас, секундочку. Одну секунду. Я где-нибудь вот так но, знаете, что меня смутило вот это вот абсолютная правда. Это правда. То есть он дважды произнес одно и то же. Ну как бы никто как бы не сомневается в том, что это правда. Но он на всякий случай это дважды произнес. Это концептуальная избыточность. Итак, что мы здесь видим? Видим, что здесь идет скрываемая агрессия. А причем он всячески дает понять, что ему это очень очень не нравится. Но он как бы весь такой в образе. Вообще вот все интервью он как будто в образе да вот он такой весь хороший парень такой милый замечательный но при этом когда я ну, я один раз посмотрела я даже ну, мне он понравился очень но когда я, ну, настораживали какие-то вот эти сигналы тела но ну, я подумала ну в принципе может быть и где-то его просто достали этим вопросом да может быть эти вопросы ему неоднократно задавали и отсюда такая агрессивная реакция которая которую он пытается скрыть, но, естественно, он хочет нам показать, что он такой хороший, белый, пушистый. А дальше. Вот в этом именно ролике. А какая-то компания вот меня смутила какая-то компания вообще э, ну если мы понимаем ну, любой человек да а если он чувствует что против него идет какая-то э, какая-то компания собирает против него компромат ну, в том числе сочиняет какую то информацию публикует ее это же легко раз, э, разобрать насколько я понимаю э, э, дело в том что ну вышла статья да это же э, легко можно найти автора этой статьи да, узнать кто им этому автору заплатил деньги и сразу все понятно становится да сейчас век интернета вообще скрыть такую информацию крайне сложно и вот так вот заявить какая-то компания мы разбираемся мы ищем ну как-то вот э, меня меня смутило а, ну давайте следующий фрагмент может быть этот фрагмент нам объяснит что же за компания и вообще кто против него копает ну давайте послушаем Какая компания хочет тебя и за что хочет тебя? Я ну... не знаю, слушай, кому нужно, чтобы херачить мой имидж видите корпус в стороны здесь можно трактовать двояко с одной стороны это может быть от волнения и неуверенности но с другой стороны он как бы пытается зафиксировать больше свое пространство вот здесь я не поняла насколько это все понимаете чем отличается вот это вот движение корпусом когда это ну, видно неуверенность, с эмоцией печали да с испугом когда человек вот так начинает двигаться он испуган да он не уверенно себя чувствует но бывает так что человек очень уверен и он тоже корпусом в разные стороны занимает больше пространства вот здесь получается что но ну, в любом случае это волнение в любом случае это а, какие-то эмоции да а, ну и соответственно видим что он испытывает эмоции да при этом вопросе гадки есть но говорить не буду видите презрение такое, но ну, улыбка односторонняя, ну односторонняя улыбка это не совсем даже может быть презрение, а это, ну как всегда это сравнение, сравнение с чем-то, да, получается, что в данном контексте он как бы сравнивает себя отчасти, ну то есть вот эта ситуация какая-то двоякая, да, вот есть есть с чем сравнить. Дальше идем. Ты уверен в этом? Но... Видите, уверен в этом. И пошла пауза. А, пошла пауза. А, такой, ну... Поэтому уверен мой менеджмент, потому что мы очень долго... Смотрите, и перевел стрелки на менеджмент. А причем тут Ну, это этаж он сейчас сказал об этом да то есть э, информация пошла от него а сейчас уверен в этом э, и так как-то менеджмент уверен обращайтесь к менеджменту а, отсылка такая в сторону куда-то говорит о том что человек абсолютно не уверен и вообще в принципе не знает что что что происходит да он какие-то там э, вещи э, проговорил но э, отвечать за них не собирается копаем на этот счет. Видите, копаем, да, ну то есть вообще не копаем. Даже, ладно бы не знаю, да, вот про продемонстрировал плечами, а здесь идет такой, знаете, челюсть вверх. Это вообще вот когда челюсть вверх человек, это это способ драки, да, это способ борьбы, борьбы за то, что он считает нужным. То есть получается, что его мнение, которое он сейчас произнес, во-первых, ничем не подтверждено во-вторых он готов за него ну его отстаивать даже силой не но ну, вот если бы он например выставил лоб то здесь бы шла саботирующая позиция упрямство да то есть вот у меня есть эта информация я не собираюсь ее менять а здесь получается что когда челюсть вверх у меня есть эта информация и я готов за нее драться понимаете разный посыл да получается здесь он готов драться за информацию в которой он не уверен и при этом ну, подсознательно идет вот это отрицание до да, того что он проговаривает что непонятно почему так много всякой хернит а так ой тут что-то происходит в чате слушайте если я кого-то обижаю тем что проговариваю вы уж извините но невербальное поведение тут никуда не денешься поэтому простите если вам тяжело слышать лучше тогда не слушайте а так он просто сам себе не хозяин боится сказать лишнее возможно но в этом же интервью он говорил что он ушел из black star и сейчас он сам себе хозяин а, да и в общем то там много-много таких сигналов было которые можно разобрать еще отдельно если вам будет интересно вы мне напишите но и сейчас мы все-таки это как скажем так базовая линия поведения это просто еще цветочки до ягодок мы сейчас дойдем просто я хотела вам показать насколько его слова как бы ну вот верить всему что он говорит надо делить на насколько то но ну, насколько вы сами определитесь потому что ну вот это маленький такой один из примеров этих примеров в этом интервью у дудя а, было много и, и ну, которые сразу не бросаются в глаза сразу непонятно но становится понятно когда а, в этот вопрос вникаешь когда уже начинаешь понимать что здесь он все-таки не только его тело сказала что что-то не так я конечно же когда смотрела видела эти сигналы тело но я думаю может быть просто его этой темой достали отсюда такая реакция но реакция судя по всему там намного глубже И если копнуть то там можно накопать намного больше но все-таки мы вернемся к его личной жизни ну ради этого мы сегодня и собрались и давайте следующий фрагмент и ты серьезно хочешь сказать что шутки про то что егор крит гей тебя не обижает ну, уже нет но вот насчет этого не совсем я бы сказала потому что уже нет головой он качнул нет но плечами пожал не знаю то есть все таки он как ну вообще в принципе это понятно он по гороскопу рак и раки это люди которые очень мнительные даже если он не покажет своего волнения все равно он будет переживать поэтому здесь у меня никаких претензий но тем не менее все равно его эти шутки все равно достают он на сознательном уровне постарался сделать так, чтобы его это не доставало, но подсознательно он все равно переживает. Поэтому если вы будете его оскорблять или кто-то там надумает сказать, что он гей, знаете, что ему это неприятно. Вот чисто по-человечески. А, так, значит, след, следующий, я по знаку зодиака, бахиня но вот это он рассказал у дудя про историю про которую мы сегодня будем разбирать да как они из-за чего они расстались да и он судя по всему не совсем даже уверен в том что отец помешал смотрите про отца он сказал я думаю что может быть он плохо ко мне относился да? и вспомнил случай не про отца он вспомнил случай про нюшу когда она там в ресторане сказала: у тебя совсем нет денег чтобы за меня заплатить то есть получается он не совсем уверен в том что это был отец причиной того что они расстались с нюшей а Дальше идем, следующий фрагмент. Мы с ним познакомились на самом, самом начале моего пути, когда я... Видите, сжал губы, челюстью немножечко тут повел. Помните про челюсть, это скрываемый гнев. Сжал губы, это концентрация, такая самоконтроль. То есть ну, здесь вспоминает, и ему довольно больно это вспоминать. Ну, много эмоций это вызывает вообще почти не зарабатывал денег и был вообще неизвестным у нее все это было она была суперзвездой уже каталась на дорогих хороших машинах. и зацепила меня в ней именно то что видите с такой радостью вспоминает про нее она начала встречаться с обычным парнем и значит в этом была искренность но а губы увидели я я закрыла все губы а он облизал губы я... Семья, не буду говорить за всю семью, потому что у нее замечательная мама и, и маме низкий поклон. Но остальные члены, так сказать, ее команды, или назовем семьи, не очень поддерживали ее выбор, так как не считали меня серьезным кстати облизывание губ мы здесь видим на довольно негативном моменте да обычно мы знаем что облизывание губ часто сопровождает именно что-то приятное да когда мы хотим пощупать и получить информацию но ну, перед тем как съесть что-то но часто мы облизываем губы для того чтобы что-то просто прощупать какую-то ситуацию да и получается рассказывая эту историю здесь я трактовала это облизывание губ тем что он как бы сейчас даю ну щупает вот то что есть да то что уже получилось из него и он понимает что он выиграл и он прощупывает вот эту ситуацию а, в плане того смотрите какой я красавчик и вообще ну как бы Наслаждается сейчас вот этим процессом. Процессом э, того, что, ну, по сути, вспоминает он, да, когда он был никем. А сейчас он уже стал, э, ну, наработал имя, он уже стал известен. И это ему доставляет удовольствие и поэтому облизывает губы. <говорит> и что я могу ей дать, пацану, у которого нет денег? В принципе, где будущее Да, следующий фрагмент сейчас так что тут просто губы ага. а, так идем дальше я собрала несколько интервью получается вы видели по его одежды потому ну вот что там фоном да это разные интервью первое он рассказывает анюши у дудя потом он рассказывает на канале супер и еще раз на канале супер но в другое время итак смотрим следующий вариант развития ну вариант его рассказа поэтому даже не хочу эту тему трогать, поднимать и обсуждать. Не, ну если бы я к ней что-то чувствовал, если бы у меня... Видите, я бы чувствовал и качнул, да. Там, была любовь какая-то или разбитое сердце. Но вот здесь э, качает уже нет. Сейчас там я бы переживал тогда, да, может быть, у меня были вопросы. Нюша, Нюша, что ж ты не пытается переключить внимание пытается отвлечь наши ну вот отвлечься от этой темы немножечко это такая уловка для того чтобы не считывали эмоции вообще уйти на шутку это ну, хитрость небольшая когда нужно соврать кстати очень часто помогает врать уверенно именно переключение на шутку это так как вариант меня то выбрал но к счастью, у меня все хорошо, и потом, после этого… А У меня все хорошо… А, сейчас, секундочку, вот этот момент еще раз хочу. Все, у меня все хорошо, и потом… Видите, вообще без эмоций, у меня все хорошо… Потом после этого еще были другие отношения, и были влюбленности, и это уже было настолько давно, что прошло уже сколько, четыре года или даже больше. Mm -hmm. Не знаю, вот первый и последний раз, когда я вспомнил, об этом это вот вы. А, говорит, еще были другие отношения. заострите пожалуйста, внимание на этом. Да? То есть он говорит, что у меня еще было много отношений, много всего. Уже столько воды утекло. Давайте посмотрим в, друг, в другом интервью, что он говорит. Я говорил это на многих интервью, но всегда говорил она или всегда говорил какими-то тайнами. Но нью э, это самое лучшее. Девушка, которая была в моей жизни. Это тот человек, который... Поняли? Самая главная девушка, которая была в моей жизни. И вот то, что он сейчас рассказывает про то, что у него были еще какие-то отношения, э, они явно не дотягивали до того, что было с Нюшей. Поэтому, э, ну, в разных интервью он дает разные показания. Вот я для чего это все собрала, чтобы вы увидели в целом картину, да? Вот на одном интервью он говорит об одном, на другом интервью он э, уже под другим ракурсом это нам сообщает. Который. Был для меня супер мотиватором в том плане, что она всегда давала мне пинок под зад, когда я опускал руки. Потому что я на протяжении трех лет пробовал, писал, но ничего в итоге там не получалось. И за это я и говорю огромнейшее спасибо. И всегда в моей истории, в моей жизни она будет служить как тем человеком, благодаря которому весь этот лед растаял, и поезд тронулся, и теперь едет далеко и не переставая почему вы расстались? давно это вообще все было? Был давно уже очень. Видите, вот когда он рассказывал про свою карьеру, у него лицо расслабилось, и он с удовольствием рассказывал, что поезд едет, никто ему не помешает. То есть вот это его вдохновляет очень здорово. Ну, на данном этапе, по крайней мере, во время интервью. И когда вопрос задал, задан был про то, как они расстались, вы видите, что он занервничал, он отсел, он постарался избежать, он избегает этого вопроса. Прошел уже год. Даже, может быть, больше. С тех пор, как вы расстались? Да. Вы долго встречались? Честно говоря, я давно вообще не вспоминал эту историю и старался не думать о ней, но так как... Сложить. Видите, как он волнуется, губы поджимает, пересаживается. То есть пошло. Вот до этого он говорил более расслабленно, более спокойно. Да? Видите, сейчас тело не может найти место. Это говорит о том, что включились эмоции. И, и еще больно. Больно это вспоминать. Но вот это интервью он давал, вот как он говорит, через год после расставания. Так что времени прошло еще не так много, но давайте смотреть все равно. Так как появилась эта возможность исполнить ее песню, как я знаю. Смотрите, закрыл подбородок. Подбородок у нас отвечает за говорильню. Это передовая челюсти. Получается, он как бы сейчас сдерживает, чтобы не сказать лишнего. Знаешь, вспомнил прошлое и подумал, что пора об этом сказать. Пора сказать о том, что наболело. И то выступление было максимальным да максимально искренно немножечко обрезала а, да ну вот видите то есть эмоции очень сильные были в начале да потом он уже как бы собрался и ну стал говорить разные версии да, случившегося но как мы видим на сегодняшний день у него нет дамы сердца и поэтому ну, делаем определенные выводы а, так ну а тут интересно по поводу мужа нюши а, давайте посмотрим какая реакция вот а, это то интервью когда он говорит что а, уже ничего нет уже все в порядке да то есть у меня все хорошо вот предыдущее интервью где он сказал что у него были другие отношения и в общем то его вообще не трогает эта тема с нюшей но ну, давайте посмотрим как он реагирует на ее мужа а, давайте посмотрим точно говорю вам вот прям как мужское слово даю что у нас не было никак, никаких драк а, точно говорю вам да вот э, вот это качание головой настораживает но хотя в принципе качает нет перед тем как сказать отрицательную вещь может быть да может быть он говорит сейчас правду но давайте послу послушаем дальше то есть он говорит у нас не было драк и так далее я думаю есть... драк и так далее не было да но давайте слушать дальше она была бы, вы бы об этом узнали у меня неплохой удар слева ну, понтануться то насчет удара с левой это конечно же не, не надо забывать об этом да обязательно надо это произнести но давайте посмотрим значит драк и чего бы то ни было он сказал да слушаем но я видите с каким отвращением раз говорит это это он говорит про мужа нюши как-то краем глаза увидел у вас видите вот эмоция отвращения вот как как ой какая красивая эмоция отвращения мне прям захотелось а, показать ее красиво про кстати про отвращение если кто-то не знает может быть у нас в чате есть новенькие я приглашаю вас с понедельника я буду проводить бесплатные занятия по физиогномике и профайлингу в конце занятия я дам ссылочку куда подписаться чтобы вам точно пришло оповещение чтобы мы а, не пропустили это дело потому что там я буду рассказывать про отвращение а, там вот прям много интересных подробностей поэтому но ну, вернемся к этому давайте след дальше идем да вот видите как видите отвращение прям и челюсть видите как у него еще и челюсть ходит вот и не только проговаривает слова но еще и челюсть поднимает вверх опускает то есть челюсть подвижная значит это агрессия Отвра... получается отвращение с агрессией в отношении него на вашем портале мне пишут. Нюша, можешь сейчас не писать, пожалуйста. Я твоему же По любому же это оставят. Ну, конечно, это оставят. Да, и он это, и это вызывает в нем такое счастье, понимаете? По любому же это оставят. И это радостное событие. Оставьте, пожалуйста. Перевожу вам то, что он хотел сказать. Короче, увидел на вашем портале что он пишет моим поклонницам всякую ерунду, да. что он там что-то выясняет с ними отношения и так далее. Он вроде взрослый чувак, я не знаю, у меня нет никому неприязни и нету никому никакой агрессии там и так далее. И был, был такой случай в Сохо, вот как раз про которого говорится, там не было драки, нас никто не разнимал. Ну так случай же оказывается был, даже если без драки, как он сказал, не было драки и других каких-то вещей. Но то, а сейчас он в той же самой фразе, даже мне здесь вырезать ничего не пришлось, рассказывает, что был инцидент. Они все-таки встретились в клубе Соха. Ну и что было? А -а -а, просто там была ситуация, когда он там себя повел, повел как-то непонятным образом и не очень красиво. Но это было настолько давно, что. А что случилось? Видите, отвращение при этом он испытывает. То есть э, он, ну, естественно, он не любит этого человека. но это, в общем-то, не странно. Но с другой стороны, подумайте сами, если бы у него ничего не было кнюши, зачем ему испытывать какие-то, э, ну, такую эмоцию отвращения к ее мужу? Если все в порядке, если э, уже все переболело, да э, зачем? Зачем? Вот это странно. У вас был разговор? Очень хочется это что? даже обсуждать. Это было так давно. Я э, счастлив за Нюшу. Счастлив, Видите, счастлив за Нюшу. Ой, как он счастлив. Прям э, от счастья скоро лопнет. Что у нее все устаканилось, что у нее есть семья, что у нее есть муж. И только счастья желаю. Поэтому даже не хочу эту тему трогать, поднимать и обсуждать ну как вы думаете он хочет чтобы у нюши с мужем было все хорошо давайте в чатик напишите мне пятерку кто считает что он хочет чтобы все было хорошо а десятку напишите кто считает что он не хочет чтобы у нее с мужем все сложилось так как может быть кому то из этих участников хочется но то есть если он рад за нюшу что у нее отношения то пятерочку в чат если он не рад за за ее отношения то десяточку в чатик да и после десяточки можно много нулей нули приветствуются да вот вижу что в основном все десяточку Крейзи написал 15 или написала ну то есть больше десяточки и мы все отлично понимаем что это все значит его тело сдает его с потрохами то есть мы видим что а, несмотря на то что он нам сказал да все у меня хорошо да у меня были отношения и после не но откуда такая реакция на мужа откуда такая реакция на ее отношения то есть все таки она ему неравнодушна и можете мне утверждать кто угодно что угодно но я вижу по его телу не забыто не не отложил он эти отношения в сторону и у него еще рано жить. А, так дальше идем следующий фрагмент я надеюсь, то что ну, я не знаю, либо это будет кто-то иностранный, либо это он про свои отношения. На здесь очень интересный вопрос. Вы знаете, у меня возник, так какую же девушку хочет встретить Егор? Ну, кроме Нюши, давайте, ну, пока Нюшу отложим в сторону. К Нюше мы еще вернемся. Но меня заинтересовал вопрос вообще, а какая де... какие девушки нравятся Егору Криду? Но ну, это очень удоб... интересно будет для моих подписчиц возможно, кто кто-то из вас э, ну, хочет, э, чтобы наладились отношения с Его, ну, как-то построить отношения с ним. Он же самый завидный холостяк на сегодняшний день. Но ну, давайте послушаем. Мне придется найти девушку, которая от меня ничего не надо. Я не знаю, как это сделать. Ну, это рублевская Ну, то есть э, первый критерий, что ей ничего не не должно быть надо от него, ну, конечно, сомнительный критерий, но в общем-то тоже имеет место быть. Почему бы и нет? А второй критерий вот мне очень понравился, тем более, если я включу следующий фрагмент, вам он тоже понравится. Видите, он так пересел, понял, что-то не то сказал, вот как-то не, непонятно заволновался. Вот. Наверное, может, на службу шла, я не знаю. А. В церковь куда-то еще. И это, я не знаю, я, я люблю очень добрых людей. Да, люблю очень добрых людей, да. И ищет девушку, которая будет добрая, да, которая будет, возможно, верующая, да. Но давайте еще одно интервью посмотрим. Я. Может, она со мной из-за я просто там чем-то ее привлекнула. Mm -hmm. вот. вот, видите, поправил пиджак, красуется, такой выпрямился, челюсть вверх. Красавчик, красавчик, рассказывает о своих победах. И такие моменты цепляются. Mm -hmm. Самые лучшие отношения а, с отвращением говорит. Но отвращение это такая эмоция, но ну, я о ней вам расскажу потом. А, просто. Для Например. меня были с девушкой, которых хуже всех себя вела. Я реально, я, я понял. Ну, это рак немножко мазохист вообще на самом деле. Потому что я вспомнил свои эмоции, я понял, что в тот момент я прям испытывал счастье. И такого давно-давно не было, бабочки все так называемые в животе. Что значит хуже вела? Была вредная, закатывалась. Ну, есть стерки. сучки, есть стервы и так далее. Это, Тебе которые... нравятся сучки? Да все мужикам нравятся сучки. Никто не хочет себе примерную девочку, которая будет просто молчать, как рыба, я не знаю, выполнять там его просьбы. Это хрень полная. О oh, как! Слушайте, ну я я вообще честно говоря не поняла вы поняли что он хотел сказать напишите мне в чате если будете это видео смотреть напишите в комментариях может быть я что-то не так понимаю с одной стороны он описал девушку в косынке до да, которая шла на службу с другой стороны ему нужна сучка непонятно в общем непонятно приоритеты в общем как-то так очень сильно плавают поэтому наверное он и один в общем то поэтому что он сам сам не знает вообще что происходит и, что, и кто ему нужен а поэтому я э, назвала это видео кого хочу не знаю кого знаю не хочу вот вот из этой серии это больше конечно же про женщин э, и чаще это происходит именно у женщин потому что мы существа эмоциональные и живем ну, вот не, не всегда мы анализируем все логикой поэтому вот так вот происходит но здесь конечно же очень странно но какие его годы я надеюсь что возраст его все-таки как-то остепенит и он поймет все-таки кого он хочет ну давайте вернемся теперь к нюше а, да вот этот фрагмент мы рассматривали когда рассматривали нюшу ну давайте сейчас внимательно посмотрим на на егора вот это малюсенькое видео тут буквально несколько секунд но оно очень важно и ну, многое нам раскроет в их отношениях это было после концерта когда они вместе выступили но то что нюша встала в этом проходе для того чтобы его встретить мы это уже поняли теперь давайте посмотрим как он себя ведет в этом видео да, а вот теперь медленно видите сначала его рука автоматически идет для того чтобы ее обнять причем обратите внимание в какое место эта рука она не идет обнять ее плечи когда люди обнимают ну, когда мужчина обнимает вас за плечи он к вам относится как к другу да это больше вот такая дружественная такой дружественное обнять объятия он идет на талию и даже ниже здесь идет чисто сексуальный подтекст то есть она его влечет она его привлекает но видите как эта рука сначала шла шла шла а потом понял что нет уж это лишним будет возможно понял что снимают ну и руку он быстренько одернул да смотрит на нее она тоже такой интересный видите давайте теперь на его лицо посмотрим видите да вот вот оно, счастье, такая хитрая улыбочка поджал, прикусил губы. Кстати, вот так прикусывают губы, когда идет человек на авантюру. То есть он выключает всех своих разведчиков, но чтобы они его не отвлекали, вот здесь ну, человек вышел на дело, да, и он пошел. И хватит мне разведки. Все, губы это разведчики. И когда человек прикусывает вот так губы и улыбается, видите, глаза улыбаются вся все лицо улыбается то есть это такая шалость с его стороны такая авантюра с его стороны которую он вроде как хотел сделать но потом в последний момент решил не делать а, но из этого мы видим что она ему очень интересно и он готов продолжать игру но ему нужно подтверждение с ее стороны побольше может быть подтверждение для того чтобы эту игру провести и самое интересное что это неформальное общение это не то общение которое они там договорились да как себя вести а именно неформально он проходил и не смог удержаться чтобы ее к ней не притронуться то есть рука сама тянется ну о чем это говорит о том что она ему очень очень интересна, и ну вот он себя еле сдерживает да, такая. И еще оглядывается, оглядывается на реакцию. Мы видим, что все очень, э, ну, скажем так, обе стороны заинтересованы, но обе стороны боятся сделать следующий шаг. А, ну, а теперь давайте посмотрим немножечко э, стрим, который совместный провели Нюша и Егор. А, ну и здесь много таких сигналов, которые, ну, пропустить просто невозможно. А, так, дальше. Наконец-то. <связывая> <связывая> <связывая> Боже мой, как долго. Привет. Привет. Привет. Да, <связывая> я думаю, это за большого трафика. Боже, наконец-то это. Так видите какое счастье и он говорит боже наконец-то это случилось то есть а, о чем эта фраза говорит о том что он очень долго ждал да и видите вот эмоцию счастья а, вот настоящее счастье вот оно. где еще а, ну вот он так реагировал а, лицо расслаблено а, улыбается не только рот но и глаза видите вот все лицо светится счастьем вот это искренне улыбка которую мы с вами видим как реакцию на нюшу а, ну делаем выводы а, да значит смеется счастье а, да и говорит боже наконец-то я тебя вот знаете это как признание в любви поджал губу закрыл указательным пальцем сейчас вот видите вот кстати многие спрашивают у меня он в этом стриме очень часто теребил губы это довольно часто встречается у людей эмотивного психотипа но когда человек очень четко чувствует эмоции и очень ранимый егор он ну довольно во многом во многом именно вот к этому психотипу относится не полностью, но в нем это присутствует. Это позволяет ему хорошо чувствовать, э ну, чувствовать женщин, чувствовать э наши эмоции, писать песни для нас, а ну и поэтому быть таким востребованным а и это такая знаете это такая награда с одной стороны но с другой стороны это наказание потому что человек эмотивный он очень переживает переживает по любому поводу он ну, волнуется всегда и поэтому он довольно часто мы видим что теребит губы а губы человек теребит когда он себя как бы подсознательно немножечко наказывает а, во-первых это первая реакция ну как бы наказывать за любые какие-то оплошности да он становится быть лучше и каждый раз когда он понимает что он облажался он опять начинает прикусывать губы начинает как-то их теребить и поэтому это с одной стороны с другой стороны это жест манипулятор когда человек отвлекается от чего-то ну как бы ему надо переключиться от каких-то мыслей и он начинает ну вот кто-то ногти грызет кто-то губы кусает кто-то еще что-то делает кстати если у вас есть такие привычки напишите в чате или в комментариях какие у вас по Привычки, когда вы волнуетесь, мне тоже интересно. Я их к себе в арсенал возьму. Ваши привычки тоже, если вы мне напишите. А, да, ну вот это такой ну, признак того, что он волнуется. А, ну и здесь вот именно вот, вот этот вот сигнал о чем говорит видите что он указательным пальцем пытается придержать челюсть он старается не позволить себе чего-то лишнего сказать а подбородок он держит и челюсть подбородок это передовая челюсти это ударная сила и челюсть это опять-таки ударная сила это действие он пытается себя сдерживать причем указательный палец это руководство это ну, вот как он заставляет себя не не лишних эмоций то есть здесь с одной стороны он счастлив от того что увиделись но потом у него включилась небольшая грусть что нельзя полностью показать свои эмоции а дальше ну то есть он себя как бы немножечко придержал в руках а не позволил себе еще больше проявить эти эмоции чтобы не спугнуть чтобы не компрометировать нюшу ну и так далее следующий фрагмент как так случилось? То у нас вышла песня. Да. Смотрите, я красавчик. Вот это поправление вол... поправляет волосы. Ну, насчет волос я больше, конечно же, рассказывала про женщин, но мы видим, что у Егора эта привычка тоже есть, когда он с собой доволен, когда он хочет себя показать, он поправляет волосы. Да, да, да. Но мне кажется, чему бы того не миновать, во-первых, чему должно случиться. Вот и я не знаю, наверное, она должна была выйти когда-то раньше, давным-давно, но всему свое время, как говорится. Да, это точно. Ну, кстати, можем рассказать об этом, почему мы этого не сделали раньше тоже. Так. Смотрите, как интересно. Здесь она затронула тему, которую он боится услышать. И видите, такое небольшое молчание, да? такой испуг в его глазах. Сжал губы, пауза такая. А дальше они смею, засмеялись. Это еще один способ уйти от ответа, когда нечего сказать, когда то, что ты скажешь, может быть... Быть не так интерпретировано но отчасти это ложь вообще ложь это э, как э, ну, проговаривание неправды так и умолчание правды это тоже ложь правда менее энергозатратная поэтому сейчас вот они оба а, ну вообще что бросается в глаза они на одной волне и вот то что они вместе засмеялись а, это как раз говорит о том что они для себя не знают что можно сказать от а чего нельзя сказать вот в этом контексте а, но ну, очень интересно наблюдать за этим да, видите егор как бы пытается собрать челюсть для того чтобы сказать в тему сказать не лишнее что-то вот у него есть возможность сказать но он боится нанести словами какой-то урон их отношениям и поэтому он челюсть немножко придерживает так следующий, да. после что, меня после твоего вопроса видите волосы волосы это да кстати волосы тоже можно отнести к манипуляторам. когда человек пытается отвлечься успокоить свою нервную систему он часто трогает волосы это и еще много разных манипуляторов манипуляторы это жесты которые мы используем для того чтобы отвлечься отвлечь свою нервную систему во время волнения то есть это говорит о том что он волнуется были на уровне точнее после вопроса ваника когда он мне позвонил, первый вопрос, я такой типа чего? А, рука у рта и у челюсти. А вот он сдерживает, он очень сдерживает себя, чтобы не навредить. Он очень боится. То есть для него вот этот разговор очень важен. Вы видели, как он в других интервью, ну вот он меньше намного это делает. А, те интервью для него менее важны, как сейчас вот он общаясь с Нюшей, он очень сильно волнуется. Спросил? В смысле, Нет? Нет, что он тебя спросил? Ну как? ладно, вот после эфира, короче, обсудим. Интрига. Интрига. Во-первых, давай скажем, как когда мы с тобой записали вообще эту песню. Как давно это произошло? У нас же песня давно лежит уже. И ждет своего ждала своего выхода, точнее. Ну, получается, уже больше, чем полгода, да? Да, больше, чем полгода. Да. Или, или, или, или или мне кажется еще больше нет может даже ну да чуть чуть больше мне кажется чуть больше да чем полгода лежит песня которую вы э могли вообще не услышать в принципе. <соľ <touchdown> <соľober> <соľober> <соľober> <соуз> ну да <соуз> все могло бы быть конечно Видите, и нюша тоже волосы Но, э, они они вот прям реально на одной волне и то что он там притрагивается к лицу это как раз и есть манипулятор. он пытается себя успокоить он как-то вот отвлекается от того что э, говорит Ну, э, эмоций много а дальше следующий фрагмент а за сколько ты куплет носил? слушай а ты не помнишь я же взяла этот куплет я его написала очень задолго до того как мы решили Блин, да, точно. Песню. Точно. У меня уже был этот куплет, и на самом деле есть просто несколько треков, которые я посвятила э, как бы нашим отношениям, и вот это куплет из одного трека. Видите, какое счастье у него вызывает эта информация, посвятила нашим отношениям, и такое сразу такая улыбка, счастливая, счастливая. А я... челюсть вверх поднял, ему понравилось это. Кстати, не знаю про другие песни который ты посвятил нашим отношениям да потому да да с нетерпением стучит там вот заволновался еще больше что еще одна она не вышла сейчас а да их всего две ему это грустно что всего две но это самые такие острые но у нас я думаю то что очень много людей которые послушают нашу песню сегодня я думаю что именно допустим те люди особенно которые следили за нашими отношениями и следили за э, всем тем что происходило на протяжении нескольких лет я думаю что их прям пробьет до глубины души всего а, Да, очень часто произносят отношения и с удовольствием а дальше я сижу в майами значит Поняла. вот эта история которую мы рассказывали разбирали уже с нюшей давайте разберем с точки зрения а, этого егора а, что я, хочу сказать? я да. сижу в майами э, там типа в заведении своих знакомых я сижу с ребятами и справа от меня просто проходит женщина это я сейчас не протягиваю там до того когда ты прошла там же был еще один прикол Короче, Нет, проходит, проходит женщина с ребенком в руках, и я поворачиваю голову, смотрю, и такой, типа, блин, прикольно. И потом заходишь ты с коляской. Да Да. Блин, у меня зависла Нюша. У меня зависла Нюша. Что у меня зависла? Смотрите, у меня зависла Нюша. Вот, видите, он не сказал, у нас зависла Нюша. То есть они разговаривают, да, и зрителей как будто нет. Они вот вдвоем, у меня зависла Нюша. Так, ты у меня есть. Вот. Ты. «Ты у меня есть это очень важный показатель для мужчин особенно для раков раки это вообще собственники и то что он проговаривает вот это вот у меня у меня зависло, уме ты у меня есть вот это вот проговаривание говорит о том что он очень хочет эту собственность да он очень хочет себе вот этот рачок хочет это получить Это у меня, есть. Это ипот, у меня это? Зарядкой ипот, немножко ипот. садится ты у меня, ты меня видишь, слышишь? Да, да, да, да. И после этого заходишь ты в это же заведение с коляской просто и проходишь да, мимо. Да, даже... да. да, и потом. Ты мы мне как тогда раз... это не рассказать да, и после этого я к тебе подошел. Ну, это такой был, ну, типа, просто я сейчас вспомнил вот этот факт, что типа до тебя еще зашел человек, и я такой, типа, оп, прикольно совместил. И потом mm -hmm. я к тебе подошел, и я офигел то, что ты в Майами стоишь еще с ребенком. И вот тогда спустя, и тогда спустя как раз много лет, получается, после того, как мы с тобой перестали общаться, называем это так, мы с тобой виделись первый раз перестали общаться находят э, слова чтобы друг друга не ранить но ну, конечно же перед нами люди которые которые очень сильно волнуются, которые на одной волне. И э, здесь что можно сказать? Вот я прям слушаю этот эфир и радуюсь. Э, ну, не то что радуюсь даже, а как-то вот наполняюсь их энергетикой и чувствую такую прям, знаете, за, за них вот прям э, радуешься. Да, но э, делайте, конечно, выводы сами. Я вам показала то, что увидела, рассказала те жесты, которые э, пронаблюдала. Я уже делаю традицию. Последний фрагмент оставлять для вас, для вашего разбора. Поэтому давайте этот фрагмент сейчас вы посмотрите, а в комментариях мне напишите, что этот фрагмент обозначает, да. Но ну, и, соответственно, ну почему все я и я говорю, да? Давайте включаю фрагмент. На ну, пути к чему-то новому. Для того, чтобы открыть новую дверь, короче, нужно обязательно закрыть старую. И мне кажется, таким классным жестом, вот этим треком мы э, хотим, наверное, всех поддержать, потому что ну, у всех есть бывшие, это нормально, все переживают э, разные ситуации, сложные, которые сложно пережить, но это все происходит не просто так. Э, и самое главное, что это, это делает нас только сильнее, для того чтобы мы уже дальше могли совершенно по-другому смотреть на нашу жизнь. Поэтому эта песня посвящается всем больше. Согласен. <свят> да. Ну, давайте вы мне это расшифруете я к вам обращаюсь еще если вы смотрите это видео в записи или вы сейчас на стриме не забывайте поставить лайк потому что ну, это ваша скажем ваша реакция на мою работу я стараюсь очень много ну, для этого делаю для того чтобы вот этот стрим собрать я пересмотрела много интервью поэтому такая небольшая дань уважения моей работе да это будет ваш лайк и ваш комментарий если вам что-то не понравилось можете поставить дизлайк и написать в комментарии что именно не понравилось мне конечно же это ценно для того чтобы улучшаться для того чтобы становиться более интересной для вас для того чтобы но ну, наш диалог был более качественным кроме того в понедельник я планирую запустить бесплатные занятия по физиогномике, на которые я вас приглашаю для того чтобы вы не пропустили эти занятия пожалуйста подпишитесь вот здесь а, ссылочка будет под этим видео когда вы подписываетесь на эту рассылку я а, обещаю что а, я не заваливаю никаким спамом я только сообщаю а, когда у меня происходят интересные разборы ну приглашаю вас на занятия ну и кроме того вот эти ссылочки которые я вам присылаю это и дальше вы можете в любое время заходить даже после разбора запись эфира будет вот по этой ссылочке, поэтому вот только это я вам присылаю когда вы подпишетесь, вы получите в подарок от меня инструкцию эффективного общения кроме того возможность приобрести мою книгу читай лица за 99 рублей электронную книгу а, кроме того будут еще подарки я тут перекрыла все подарки а, вот а здесь будут интересные предложения от меня подарки и так далее и самое главное я приглашу вас на три бесплатных занятия по физиогномике и профайлингу мы сегодня с вами затрагивали тему э, этого эмоции отвращения я э, как раз вот на этих уроках рассказываю о ней это в третий день а, ну очень интересно очень полезно для вас и это позволит вам использовать физиогномику и профайлинг в своей жизни уже сейчас не откладывая на потом потому что конечно же нужно как можно раньше это использовать как вы понимаете чтение невербальных сигналов тела это очень важная наука это то чему нужно учиться вообще в школе потому что часто мы пропуская какие-то сигналы не доверяя часто своей интуиции а интуиция это она она все видит но об этом я рассказываю вот на этих трех бесплатных занятиях вы все это узнаете если подпишитесь либо подпишитесь на мой канал а у меня на канале скоро я сделаю еще по кнопке спонсировать там очень интересные предложения кстати если вам очень нравятся мои занятия можете как-то благодарить меня еще и денежкой а вот внизу под чатом есть супер стикеры тоже буду вам благодарна так но ну, что еще могу сказать могу сказать что благодарю вас за ваше внимание за то что вы со мной вот здесь в чате пишете. так разберите стримы они есть в Инстаграм и игоря сивова Ага, мужню, вы видите его на чистую воду. Интересно, я посмотрю, если не сложно, напишите мне, я под этим видео есть моя почта, напишите мне на почту, пришлите ссылочку, чтоб я долго не искала. Довольно интересная тема. И еще что хочу сказать, если вам интересно продолжение, там у Егора, во-первых, много было таких невербальных сигналов, которые, ну, можно, ну, там больше по теме ну вообще его там деятельности и так далее если вам интересно продолжение то пожалуйста знаете как меня задобрить это просмотры лайки комментарии в комментариях пишите пожалуйста все что вы хотите узнать да еще так в instagram пришлю слушайте в instagram я не умею там скачивать, я вообще такой чайник в instagram если бы вы знали вчера у маши малинов у меня что-то с телефоном было и я не смогла провести прямой эфир а, да не смогла подключиться по-нормальному поэтому прошу прощения но в Инстаграм я чайник как-то другие способы связи со мной ищите если я сейчас займусь инстаграмом то боюсь что на youtube меня не хватит а youtube все-таки мне очень нравится этот формат потому что я могу делать здесь презентации интересные и яркие ну надеюсь что они вам нравятся поэтому я как-то для себя удобную такую позицию приняла и вот так вот а, так, иди в баню с Дели. А, тут какие-то вообще происходят брожения в чате. Я потом перечитаю, боюсь, что сейчас это меня может как-то расстроить и испугать. А, да, пошли писать на почту. Да, напишите мне на почту так нюши и мужа есть в ютубе уже а, да хорошо в общем интересно посмотреть конечно же ну в общем вот так вот на сегодня информацию я всю проговорила которую хотела от вас требуется вот последний фрагмент чтобы вы его разобрали а лучше это сделать в комментариях под этим видео не забывайте лайкать вот у нас сегодня было почти 500 человек в чате сейчас посмотрим сколько лайков поставили а вот прям интересно а лайков всего лишь 157 пожалуйста дорогие мои давайте сделаем друг другу приятно я конечно не попрошайка но э, вот как-то очень сильно меня смущает если кому-то не нравится то ставьте дизлайк и напишите в чем э, что не так да да ну в общем все ладно лайков не будет написал а, или написала милагресс ну ладно а, миларос так а, замечательно а, вы классное спасибо спасибо нас тут 40 человек пишет а, а, так мария а, ну я вижу что больше а, так, а, так так так так ну все я закругляюсь потом перечитаю ваши комментарии потому что иначе я так никогда не закончу вам желаю всего самого лучшего светлого любви благополучия всего самого-самого хорошего